Всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья! И с вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает играть в море воров, конечно И в сегодняшнем видосике я постараюсь рассказать, как же пользоваться вашим кораблем, когда только вы зашли, например, первый раз в Sea of Thieves и не знаете, как правильно плавать. Сегодня братишка Scratch вас научит всем азам, как говорится, плавания и управление вашим кораблем кораблем. Так что, зритель, присаживайся поудобнее, наливай чаечку, кофеечку и приятного тебе просмотра. Конечно же, хотелось бы увидеть твой царский лайкосик под данный видосик, так как мне очень нужна, важна твоя поддержка. Но ну, а взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными, крутыми видосами по самым разным, современным а, видеоиграм. Спасибо тебе большое, а мы, ребятки, приступаем. Данный видос предназначен исключительно для новичков, конечно же, но, возможно, даже опытные пираты возьмут для себя что-то а, интересное. Ну и давайте пройдем уже к нашей а, посудине с которой мы сегодня будем а, и работать можно кстати навести а, марафет вашей посудине всегда на любом а, форт посте имеется вот такой вот значит представитель а, корабельного ремесла. да представители могут быть совершенно разные в данный момент это у нас Шеррон который торгует а, косме косметическими какими-то приблудами для вашего корабля и вот в этом сундучке кто еще не знал можно настроить внешний вид вашего а, корабля вы можете покрасить ребятки его в определенный цвет, вы можете повешать ему паруса, вы можете установить штурвал и так далее и тому подобное. И вот уже наш кораблик ребятки преобразился и стал такого темного черного угрюмого а, цвета. Ну и что же нужно, чтобы отправиться в свое первое путешествие? Конечно же научиться управлять вашим кораблем. Давайте ребятки сейчас все поэтапно расскажу. Во-первых ребят, надо, надо очень хорошо подготовиться к вашему плаванию не важно куда вы поплывете зачем вы поплывете, а, всегда в процессе вашего путешествия вас может настигнуть какая-нибудь неудача. И лучше быть всегда подготовленным, друзья, к какой-нибудь неудаче, чтобы вы могли максимально эффективно выбраться из этой а, заварушки. Ну что ж, во-первых, советую всем исключительно, ребятки, всем без исключения, обшаривать бочки, когда вы только, ребят, идете к вашему кораблю. Это очень важно. В бочках можно найти дополнительные припасы, такие как, например, бомбицы вот такие вот, огненные гранаты, какие-нибудь, не знаю, ядра а, суперэффективные и Супер редкие тоже, ребят, иногда здесь встречаются Пока что, я смотрю, мы их не нашли Но обязательно, ребят, можно Все это дело набрать, пока вы просто Топаете на ваш корабль, поэтому не стесняйтесь Заглядывайте во все ящики Вам, ребят, вот то, что вы подберете, всегда Понадобится и всегда пригодится В ваших путешествиях Это, ребят, был первый момент Второй момент, конечно же, как только вы пришли На палубу вашего судна Стоит проверить, заряжены ли Ваши пушки, конечно же Это, ребят, нужно для того, чтобы чтобы максимально быстро среагировать На какую-нибудь, например, атаку Ну, можно зарядить, ребятки, их чем угодно Или обычными пушечными ядрами Или же можно, ребят, выбрать какие-нибудь Те же самые зажигательные Да, гранатки, зажигательные бомбы Тоже ими неплохо будет у нас Получаться стрелять и так далее В общем, ребят, по вашему вкусу и в зависимости от ситуации Но всегда, ребятки, рекомендую Держать оружие заряженным И наготове, потому что в любой момент Нужно экстренно, особенно когда вы играете в соло Нужно экстренно просто подойти и сразу же выпалить из вашего оружия, то есть ина иначе, ребят, просто не получится а, победить, у вас будет всегда, ребят, тактическое а, преимущество, но это что касательно корабельного оружия и осмотра вашего а, корабля, вообще ребят, я еще а, советую всем допустим, кто а, не собирается искать на свою задницу приключения, а вы их обязательно найдете, а, подготовить ваше судно, выключив на нем все фонарики оставить разве что можно а, в трюме парочку, да, и этого вам будет вполне достаточно, вот здесь я обычно оставляю, чтобы здесь можно было мониторить, какие дыры, где а, латать а, Здесь, в принципе, все прекрасно видно, даже в ночное время, как мы сейчас вот можем наблюдать Да, у нас, смотрите, луна, ночь, и мы даже в ночное время на карте можем с вами прекрасно наблюдать, где у нас что находится Для этого, ребят, дополнительной специальной подсветки какой-то а, не нужно Ну что ж, это, к этому, ребят, можно, конечно же, а, привыкнуть Для чего, ребятки, это делается? Да, для того, чтобы просто-напросто той же ночью у вас было меньше всего а, заметно в вашем плавание, Потому что вот эти все светящиеся штуки Их заметно, ребят, издалека С любой точки практически будь, будь то там вот корабль В той стороне, вот видите, например, как светятся Вот там вот фонарики у нас, да? Да, будь вы в той стороне, например, где-нибудь э, Там вы тоже так же засветитесь Если у вас будут, например, на вашем судне э, Включены фонарики Ну а если же они будут выключены Вас гораздо труднее просто невооруженным взглядом Будет э, заметить Пользуйтесь, друзья, на здоровье Такими лайфхаками, братишка, скорее Конечно же фигни не посоветуют Надеюсь вам они пригодятся но ну, а для того чтобы братишка Скрэч выпустил отдельный видос с лайфхаками Давайте конечно же проголосуем это дорогие мои зрители И братишка Скрэч конечно же исполнит обещанное Ну и во вторых конечно же давайте начнем с носа нашего корабля Помимо пушек у нас еще у нашего корабля имеются гарпуны Очень друзья полезная штуковина Потому что гарпунами мы с вами можем не только убивать скелетиков Да-да-да и какую-нибудь живность например и наносить урон небольшой игрокам мы можем ребятки очень легко и просто а, перемещать наше судно вот так вот например куда нибудь выстрелили и вы уже спокойненько если бы оно у нас сейчас не стояло на якоре а, то мы конечно же могли бы себя куда нибудь а, подвинуть но в частности используются очень хорошо гарпуны для отлова каких нибудь ящиков которые ящиков с сокровищами конечно же которые у нас плавают на поверхности а, воды тоже ребятки нужно и научиться ими пользоваться потому что не всегда с первого раза получается как нужно, да, нужно, а, нужно приспособиться к прицеливанию, нужно, ребят, учитывать тоже упреждения, и, и тогда вы будете без проблем гарпунить ящики, гарпунить игроков, гарпунить в конце концов какие-нибудь клады или же что-то еще в этом а, роде. Так, дальше, ребят, переходим, мачта. Что у нас а, делает мачта? Мачта, ребят, это самое основное наше движущее, как говорится, устройство нашего корабля, это наш двигатель, всегда следите, чтобы мачта была отремонтирована и в надлежащем а, состоянии. Иногда бывает такое, что нашу мачту просто-напросто а, сшибают, повредив ее, например, каким-нибудь а, вот таким вот книпелем. Сейчас я вам продемонстрирую, как вот у нас делается. Да, ребят, бывает такое, что мачту нашу просто враг сшибает, да, после одного попадания книпелем в нее. Все, друзья, вот мы попали, вроде бы, да, в конец мачты, и она у нас пошла, поехала, что называется. А, после того, когда вам сшибает мачту, знайте, что ваш корабль никуда не поплывет, он только по. По инерции некоторое время сможет проплыть вперед, но так как никакой тяги у нас с вами не будет, мы конечно же встанем и нас очень легко будет расстрелять. Вот для того, чтобы, ребят, такого не происходило, да, дорогие мои новички, вы смотрите, для того, чтобы поднять мачту, следует просто напросто подойти вот к этому вот вот к этому, ребят, канатику и потянуть на себя, на кнопочку S обычно это делается. Да, если вы будете вдвоем тянуть, мачту поднять получится гораздо быстрее. Поднимайте, ребят, ее до самого конца, пока вы не отойдете Автоматически от а, каната Потому что если вы не дотянете До конца, то тогда она У вас начнет, и побежите ее ремонтировать То тогда она у вас начнет падать а, Заново, поэтому, ребят, дотягивать нужно Всегда до самого а, конца Ну и после того, как вы, ребятки, подняли ее Да, сразу же берем досочки И крепим, на самом деле Мачта крепится, по-моему, в трех местах, насколько Мне известно, вот это у нас раз было Вот это у нас два места Да, тоже крепим, и третье место вот здесь тоже рядышком находится Все, друзья, наша мачта цела И мы опять готовы а, плыть в дальние а, Далее, но... А, про пушки, ребятки, еще забыл сказать Один очень интересный момент а, То, что помимо ядер а, в пушку Вы также можете зарядить И себя, например, если вам нужно Куда-то переместиться быстренько, да И быстренько на большой скорости да, Перехватить какой-то груз Или переместиться на вражеский корабль Вы просто берете вот таким вот образом Друзья, а, заряжаете себя В ствол просто-напросто, но для, для этого Должно, ребятки, должно ваше орудие Быть освобождено от каких-либо а, Ядер, только после этого вы сможете зарядить пушку собой, да, и просто-напросто на ЛКМ выпалить куда-нибудь подальше. Вот таким вот веселым образом мы, друзья, и запускаем себя как снаряд. Ну и не забывайте, конечно же, если вы падаете в воду, то, конечно же, вашему персонажу совершенно ни хренашечки не будет. Если же вы плюхнетесь куда-нибудь на сушу, вам, конечно же, придется не так а, сладко. Ну и не забывайте, друзья, если вдруг вас выкинуло слишком далеко от вашего корабля, то ждите, скоро должна появиться русалочка, которая... Которая снова вас переместит обратно До борт вашего корабля Что-то я вот сейчас ее не вижу, что-то она задержалась В пути, наверное, блин, красится Давай, хороший же краситься, где же ты, русалка? Вот, друзья, наша русалочка с вами появилась Просто-напросто для того, чтобы переместиться Обратно на свое судно, подплываете к ней И взаимодействуйте просто на Буковку, на которую вам там посоветуют И уаля! Ну, в данный момент мы оказались Конечно же, на том самом форт-посте на, на котором мы тут бесчинствуем А вы окажетесь непременно На вашем корабле, если вы где-нибудь будете если вы где-нибудь будете в океане Исполнять вот такие виражи, которые я вам сейчас а, Продемонстрировал Зритель, новичок, пользуйся на здоровье Братишка скреч, опять-таки фигни не посоветует Покажу, расскажу, а зам каким-то я точно тебя а, Научу Переходим на нашу главную палубу Там, где у нас находится штурвал И там, где у нас находится а, якорь Естественно, для того, чтобы перемещаться Мы вначале должны а, снять наше судно а, С якоря а, Во-первых, нужно, ребят, проверить, куда дует ветер Да, ребятки, кстати, хочу сразу же подсказать да, по поводу определения направления ветра Ведь это очень важный параметр Выживаемости э, новичка Нужно, ребят, понимать, куда дует ветер И всегда, допустим, если вы Удираете от какой-нибудь погони э, Ставить свой корабль таким образом Чтобы вы плыли по ветру Вот эти вот, смотрите, полоски, которые над вами летают Это направление ветра И по ним видно, куда они, ребятки, дуют Вот, от той, вот с той стороны в эту сейчас идет анимация Соответственно, ребятки Ветер дует у нас э, вот туда То есть по компасу есть, мы посмотрим у нас ветер дует на северо а, Запад в ту сторону И в ту сторону нам быстрее всего Будет перемещаться на самом деле Да, ну все, ребятки, снялись мы с якоря И начинаем потихонечку Отчаливать, чтобы, ребят, тронуться с места Конечно же, заводим наш двигатель Вот эти тоже канаты боковые, за которые Мы тянем наш а, с вами Наш с вами матч, то они отвечают за Спуск а, флага, просто, ребят, подходите С а, это вниз Опускается флаг у нас вот таким образом А на W это вверх Поднимаем этот наш флаг Ну все, ребят, опускаем хотя бы наполовину И мы уже готовы отчалить Прощай, мой фортпост, дорогой Вернусь я наградой сюда когда-нибудь Обязательно И все, ребятки, отправляемся Наше путешествие, можно так сказать, началось Ну и штурвалом, ребятки, крутим потихонечку Да, то есть не забывайте, что у него есть три основных положения Вот это крайнее левое Мы сейчас в него переместились Вот это, ребятки, центральное Очень легко отслеживается по характерному звуку Слышите, да, вот вот это означает, что у нас с вами штурвал проходит центральную точку. И, конечно же, крайнее правое. Просто, ребятки, крутим вправо колесо, и вот оно фиксируется. Все, ребятки, это крайнее правое положение. И при таком положении вы максимально а, быстро будете поворачивать а, вправо, ну, либо же влево, в зависимости от того, куда вам нужно. Давайте мы, ребятки, сейчас развернемся влево и посмотрим, как мы быстро плывем, когда мы плывем именно а, по ветру. Даже, ребятки, на полуспущенном парусе а, по ветру мы сейчас поп поплывем гораздо а, быстрее. Также, ребят, вот это наши с вами мачты, да, и парусом. А, для того, чтобы его подрулить, куда вам нужно, можно управлять с помощью вот этих вот а, вот этих вот канатов для регулировки угла паруса. Они здесь подписаны. То есть вот эти вот задние, ребят, канатики, просто подходите к нему. И также, ребятки, на А и на Д вы его поворачиваетесь Вот сейчас мы поворачиваем его влево И поворачиваем его просто по ветру, вот Вижу, что он по ветру встал, можно даже приспустить его немножечко И сразу заметно по анимации, как он у нас с вами наполняется ветром И наш кораблик начинает гораздо быстрее а, бежать по волнам Все, ребят, видите, сейчас он отпустился Сейчас он, ребятки, отпустился, и мы гораздо тише стали ехать Сейчас попробуем, ага, вот сейчас опять наполнился ветром Вот сейчас, ребятки, он наполнен ветром у нас, и мы движемся гораздо а, быстрее А если мы возьмем курс вот так вот, прям-таки на а, юго-запад получается, да, вот так вот Прям на юго-запад, если мы возьмем, да, и поставим парус прямо, скажем так, да, вот так вот, да то тогда мы поплывем прямо просто быстро на всех парусах. С такой, ребятки, с таким раскладом мы движемся гораздо быстрее, да, и нас будет гораздо труднее догнать, если же, конечно, противник не знает или же не вовремя применяет эту тактику движения по ветру. Ну что ж, друзья, продолжаем двигаться дальше, расскажу еще о некоторых нюансах, которые можно использовать в ваших путешествиях. Иногда нам требуется резко повернуть назад, и для того, чтобы не делать полностью крюк, мы можем сделать, ребятки, вот такую вот хитрую уловочку. Да, что мы делаем? В какую сторону, ребятки, нам нужно? Нам нужно, например, резко свернуть назад. Мы что-то там забыли забрать. Подходим, ребятки, к штурвалу, выворачиваем его в крайнее левое положение, например, или же в правое, и резко бросаем якорь. Это, ребятки, называется полицейский а, разворот. С помощью него мы разворачиваемся на 180 градусов, если мы, а мы успеваем его а, повернуть на нужное место, как раз-таки к углу 180 градусов. И сразу же идем к рулю. Не забываем его выровнять на центр центральное положение. По идее, мы сейчас сделали разворот на 180 градусов и плывем ровно в обратном а, направлении. Да, это у нас был юго-запад, а теперь практически у нас, ребятки, с севера-восток. А, То есть, вот такой вот разворотик мы резко развернулись оперативно и поплыли а, назад. Не нужно делать крен там в 2 минуты, пока, вот, пока вы развернетесь. Можно, ребят, использовать вот такую а, вот такую фишечку нехитрую. Так, ну что ж, при нашем путешествии также... Важно понимать, где у нас что на корабле а, находится. Хотя это надо было уже а, узнать еще до нашего путешествия. Но я вам сейчас, ребятки, а, расскажу. Вот в этих бочках у нас всегда лежат а, ядра, гранаты, кнепеля и магические ядра. Они вмещают сколько угодно, по-моему, в себя инвентаря, да. И можно сюда пикать столько, сколько вашей душе а, угодно будет. Спускаемся дальше, ребятки, в командную нашу, так сказать, рубку. А, где у нас стол командира, карта. Здесь, ребят, стоит обратить внимание, ну, не на эту клетку для животных, конечно же, это нам не особо так важно, как так как мы новички, у нас, возможно, животных и не будет, а вот на эти, вот, ребятки, коробочки. Здесь мы можем всегда сменить наш арсенал и выбрать себе пушку какую-нибудь, например, дальнострельчик поменять или сабельку, например, другую поставить, да. И все вы, вы, ребятки, во все оружие. И здесь, кстати, можно пополнить ваш боезапас. Вот в этом сундуке с боеприпасами мы легко запол пополняем, ребят. Например, вы отстрелялись, да, вот так вот куда-нибудь, раз, у вас, видите, у вас осталось 4 патрона. Вот к этому сундучку подходим, нажимаем на и мы снова пополнили ваш боезапас целиком и а, полностью. Так, я думаю, в этой рубке у нас все, да, в рубке командира. Давайте перейдем уже на нижнюю палубу, где, где у нас находятся тоже всяческие разные бочечки. Вот это, ребят, бочка за что отвечает? Это бочка для воды. Я сначала, ребят, не понимал, для чего она нужна, ведь у нас и так воды хватает, когда нас начинают долбить и нас начинают топить. Да нет, ребятки, есть своя полезная фишка у этой бочечки. Когда мы целые и когда мы просто-напросто подгораем, да, такое то уже случается. Просто наш корабль бывает а, горит. Я сейчас, ребятки, вам продемонстрирую. Да. Сейчас, ребят, подожжем. И у нас все нормально загорит. Просто, ребят, иногда бывает, что у нас корабль начинает гореть. Вот так вот, просто он полыхает. И он, ребят, ни в коем случае не потухнет, пока мы его не потушим. И где взять воду, собственно говоря? А вот только из этой бочечки и приходится, ребятки, ее наливать. Наливаем водичку. И, конечно же, тушим пожар на нашей палубе. Да, одного ведра достаточно, чтобы по... чтобы потушить этот пылающий а, костер. Ну, вот таким вот образом, ребятки, можно легко и просто, если знать, что за что отвечает выживать э, на вашей на вашем судне. Так, дальше, ребят, смотрим что у нас за бочечки остались э, вот здесь данная бочка отвечает за количество древесины, да, которые мы можем туда положить или же э, забрать она также обещает неограниченное количество э, ресурсов. И, конечно же, ребят сундучки, точнее, бочки с провизией у нас их тут две находятся, как вы видите здесь у нас бананчики и здесь у нас тоже бананчики. И также ту провизию, которую вы найдете, можно смело даже червяков, можно смело пихать в эти бочки. Они также вмещают, ребятки, неограниченное количество ресурса. Ну и тут, ребятки, еще есть сундучки. Они не столь особо важны. Это просто, ребят, изменение внешнего вида вашего персонажа. Здесь мы можем, значит, настраивать какие-то особые, например, какие-то особые функции ящик с животными. Здесь, ребят, мы в сундуке со снаряжением можем, можем поменять любое наше снаряжение, если оно у нас имеется. И сундук шикарных вещей отвечает за тоже за внешность нашего персонажа. Персонажа. Вот это, в принципе, и все, друзья, да, что у нас есть а, на корабле. Эта бочка, кстати, а, существует для того, чтобы наполнять нашу кружечку. Например, мы захотели выпить с друзьями, да, на нашем с вами корабле. Вот так вот, да, например, оп, давайте, друзьяшки, по одной хлопнем, чтобы путешествие наше было гораздо красочнее. Хлопнули, например, вы и такие, оп. А у нас выпивон-то и закончился Что делать дальше, блин Не, не ехать же на какой-то фортпост? Нет, друзья, не обязательно, подходим к этой бочечке И наполняем эту бочку, эту кружку Нашу снова Грогом, и можем, ребят, хоть до поселения С друзьями здесь гулять, отдыхать Наслаждаться, пить а, Грог И друг на друга а, рыгать Вот такие, ребятки, интересные вещи У нас происходят на нашем а, корабле И если, новичок, ты до сих пор не знал а, Что и как нужно делать на твоем а, Суденышке, то после просмотра этой, Этого видео, я надеюсь... Короче, допился я. Допился, что называется. Допился и, ребят, прямиком в море улетело мое судно. Вот оно там, да, плывет. Мое судно от меня выплыло. Ребят, никогда не бухайте очень сильно на борту своего корабля. Особенно до такой степени, как нажрался сейчас а, я. Эй, русалка, помоги, у меня судно едет прям в скалы. Чё делать? Помоги, пожалуйста. Не могу я до тебя доплыть, потому что пьяный очень. Конечно же, чтобы не врезаться, ребят, в причал. А мы уже в него врезались, конечно, ребятки, нужно опускать всегда а, якорь. Опускаем, ребятки, якорь. А, ты да что ж ты будешь делать-то? Все, я здесь обливал. Да как так? Теперь Палобу не отдраю месяц, наверное. Бросайте, друзья, якорь, и тогда вы не врезаетесь в борт, конечно же, или в причал какой-нибудь. Но я уже сделал э, дело, и теперь у меня... Пробоина, друзья, в корпусе нашего корабля. Так вот, ребят, чтобы устранить пробоину, просто берете а, доски. Просто, ребят, берете досочки, подходите к поврежденному месту и латайте. Ох, как трудно, когда ты под шафе это сделать, Тебя болтает во все стороны. Смотрите, ребят, ничего не получается. Поэтому, ребятки, это мой совет. Никогда сильно не бухайте, когда вы находитесь на корабле. Не упивайтесь, друзья, сильно грогом, иначе хреново получится а, ремонтировать ваш а, корабль. Ну, еще, ребятки, об одной возможности, конечно. Я, конечно же, расскажу, как только у вас становится много воды, вот здесь вот ваши, на вашей нижней палубе ее можно вычерпать просто-напросто а, ведерком. Ведерка, ребятки, есть у вас здесь в инвентаре, когда вы нажимаете на буковку ку можно здесь выбрать ведерко, можно доски выбрать, можно, можно лопату, все что угодно. Но нам нужно сейчас ведерко. Просто, ребят, вот так вот подчерпывайте да, эту, эту водичку и выливаете в ближайшее окно. Все, воды у нас на палубе стало а, меньше, а точнее полностью мы ее, мы от нее избавились. Итак, зритель, я я надеюсь, я донес до тебя всю основную информацию, управление и владение своим судном. Если ты новичок и если только зашел а, в игру, надеюсь, мои советики, надеюсь, мои рекомендации тебе помогут в твоих путешествиях. Также, зритель, если у тебя есть еще какие-то темы для видосиков, то пиши, не стесняйся в комментариях. Братишка Скрэч подумает и, конечно же, возможно, запилит видосик по твоей а, рекомендации. Заранее спасибо тебе большое. А если ты хочешь увидеть больше контента по данной игрушечке, то переходи, пожалуйста, в плейлист по Sea of Thieves на моем канале все имеется. Ну что ж, друзья, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея. Еще обязательно увидимся и услышимся. Пока-пока. Продолжение следует.